Это самореализация, я считаю, это и, и ну, самореализация творческая личная, то есть со состояние, возможность самореализоваться, прийти к этому так называемому успеху, да, это и поддержка со стороны э, друзей, это успех, это и семья, то есть это такая комплексная, комплексная штука, когда ты как бы с какой-то стороны пустой, у тебя там э, ну, фундамент не заполнен, у тебя там, ну, там нет... нет, нет Семьи, например, там, у тебя там, или плохо там с семьей, там, у тебя там плохо с друзьями, там, тебя друзья не поддерживают. Надо, чтобы вот успех, он формируется за счет много, множества факторов, я так считаю. Это семья в первую очередь, это хорошее окружение, это друзья, вот, это сам ты, который ты не, не ленивый, не глупый, вот, и, ну, не характерно мне, но, я хоть и лентяй, но это труд, вот, я так считаю. Спасибо.